Медиагруппа «Авангард» представляет. Наверное, мой доклад будет разделен на две части. Первая из которых будет такая, скажем так, теоретическая, а вторая немножко про практику. Почему я, говорю, почему я буду говорить про теорию? Потому что а, тема, она вроде бы известная вроде бы на хайпе, вроде бы такая вся технологически сложная и все остальное, но, как говорится, ты не, не знаешь хорошо свою тему, если не можешь простыми словами ее объяснить. Объяснить, я не знаю, пятикласснику. Поэтому у нас есть целый ряд вопросов. А что же такое Threat Intelligence? Особенно, когда мы обосновываем и работаем с этим на уровне принятия решений о развитии данного направления, защиты его полезности, обоснования бюджетирования и прочее, прочее, и, как правило, первое, на что нужно ответить и что проскакивает, потому что, ну, вроде бы мы все профессионалы это понимаем, это что же это такое. Подходов много, есть коллеги, во-первых, сейчас до меня уже вам тему наживили, есть целый ряд различных определений, которые переопределяются со временем, сужаются и так далее. Мне хотелось бы на этом останавливаться и усыплять вас, наверное, Хотелось бы про суть. Так что же такое Threat Intelligence? С нашей точки зрения Threat Intelligence это буквально три элемента. да? То есть первый элемент это контекст. Более того, здесь мы говорим полностью, да? есть определенные индикаторы компрометации, но эти индикаторы компрометации бесполезны без контекста. Причем контекста как самой угрозы, так и контекста нашего, нашей организации. Второй момент это... Взаимосвязи и обогащения, которые строятся на этих индикаторах компрометации. Один индикатор он бесполезен, с ним ничего особо не сделаешь. Должны быть взаимосвязи между сущностями, которые, с ним, которые к нему относятся, и взаимное обогащение из этих индикаторов. Вот это наше, так сказать, определение, и мы бы хотели еще свести это еще более емко, там, я не знаю, как, как Цицерон, да, в одно единственное слово: слово знание. Threat intelligence — это знание. Слово intelligence так и переводится. И это знания, которые можно проанализировать, их можно применить человеком и машиной. Человек применяет это в рабочем <coughs> режиме обычном, который есть в большинстве организаций на сегодняшний день. Мы получаем фид, мы работаем с ним, соответственно, вручную там где-то что-то принимаем решения, раскладываем блок-лист и так далее. Машина — это то, о чем будем говорить позже, история с автоматизацией. Знания должны быть актуальные, потому что бесполезно работать в области инвестиционной безопасности с угрозой, которая, я не знаю, вчерашнего дня. Своевременные, мы должны получать их вовремя, не через неделю после того, как атака прошла, а максимально быстро. Непротиворечивые, мы должны из разных источников получить информацию, но при этом понимать, что у нас есть четко непротиворечивая картинка об этой угрозе и достоверные. Но ну, это вопрос доверия, который предыдущий спикер тоже затрагивал. Вообще... Есть общие подходы, я парочку из них здесь приведу. Первый из них это так называемая пирамида мудрости. И здесь хотелось бы вкратце про этот подход рассказать. То есть как вообще строить threat intelligence как таковой. Мы изначально начинаем, и любой intelligence, да, любые знания, мы изначально начинаем с сырых данных. Эти сырые данные это просто поток какой-то машиночитаемой информации, это те самые фиды. И по большому счету они нам ничего не дают. Работать с ними пока еще невозможно. На следующем этапе обработки мы эти данные должны нормализовать, должны добавить определенные обогащения, да? то есть определенные взаимосвязи, которые есть у этих данных. И когда данные нормализованы, когда они представляют собой уже какую-то ну, я не знаю, карточку, да, по угрозе, когда вы видите в этой карточке, к чему она относится. Видите эти все карточки в едином, понятном вам формате, соответственно, это уже информация. С информацией далее работает аналитик, он анализирует контекст, он анализирует контекст применения этой информации в моей конкретной организации. И когда я проанализировал контекст злоумышленника, контекст применимости к себе, я понимаю, что у меня появилось знание, я знаю, что есть конкретные нарушители, которые меня могут атаковать, я знаю о том, что они могут использовать вот такие инструменты. И после того, как у нас есть это знание, после того, как аналитик их обработал и выдал на решение э, человеку, ну на уровне, например, ЦИСа, это уже какая-то мудрость. да? То есть когда мы эти знания помножили на конкретные действия, на решения. Само по себе понять threat intelligence может разделяться на три уровня. Как правило, в крупных организациях это уровень операционный, это те самые индикаторы, это блокировка, это конкретная текущая активность, это тактический уровень. На тактическом уровне мы анализируем на каком-то промежутке времени конкретных нарушителей, ну, например, у меня банковская сфера, я понимаю, что кобальт в любом случае группировка, которая работает независимо от конкретной угрозы, от конкретного фида, когда, завтра, вчера и так далее. Я анализирую, в принципе, их подходы и этим занимаются серты, этим может заниматься в том числе конкретная организация, да, в разрезе себя самой. И поведенческое предвидение этих атак, то есть когда мы понимаем, что и кто может против нас делать, почему он мотивирован, какие угрозы актуальны, мы можем предвидеть эти атаки и, соответственно, э -э прогнозировать свою дальнейшую э -э деятельность. И стратегический. Стратегический уровень это когда мы должны, в принципе, в виде отчета менеджмента показать о том, что такое вообще третья зачем мы здесь этим занимаемся, зачем у меня есть три аналитика, которые все это анализируют, зачем я плачу за соответствующие средства. И предвидение новых задач и новых нужд. Когда на стратегическом уровне мы смотрим на весь процесс целиком мы понимаем, что в следующем квартале там, или в следующем году у нас на общем уровне роста угроз нам нужно предпринимать какие-то меры общего развивающего характера. Соответственно, на всех трех уровнях Threat Intelligence должен обеспечиваться. Если вы потеряете один из них, то в принципе опять же общая концепция кратно потеряет свою актуальность и полезность для вас. Связь с другими процессами. Есть целый ряд источников, есть внутренние источники, есть внешние те самые фиды, есть э, антропогенные источники, когда мы э, узнаем об угрозе из э, человеческих, э, ну, опять же, источников, да. Это все сводится к тому, что у нас есть процесс, построенный согласно слайдам перед этим, и они, в свою очередь, все эти... Э, индикаторы с обогащением, все эти знания, они влияют на целый ряд процессов ФТБ. И threat intelligence как таковой, он не имеет смысла без связи с этими процессами. Он взаимодействует с ними и обогащает и дополняет их, делает их полезными. Это инцидент response в первую очередь, кратно повышая, опять же, качество реагирования на инциденты. Когда мы знаем, какая именно у нас есть угроза, мы можем вовремя ее выявить понять в рамках конкретного инцидента, что это именно такая ситуация, отреагировать на нее, построить на нее конкретные плейбуки и так далее. Security Operations – это текущая деятельность подразделения, и в этом случае мы работаем, исходя из тех актуальных угроз и уязвимостей, которые у нас есть, а не просто так защищаем что-то там, как-то там не, не слепую и реактивно. Понятное дело, есть управление уязвимостями. Управление уязвимостями в том числе должно подразумевать угрозы, приходящие из TI. А, анализ рисков. Когда на стратегическом и тактическом уровне мы а, развили TI в организации, мы, соответственно, можем анализировать риски с учетом этих угроз. И это очень а, помогает делать это практическим а, упражнением, а не теоретическим. А, понятное дело, фрот менеджмент И IT. IT тоже здесь включено, потому что, на самом деле, без а, конкретного там реагирования, скажем, на угрозы в в сотрудничестве с IT-подразделениями, которые реализуют наши меры защиты от угроз, мы не добьемся успеха. Исходя из этого, такой несколько претенциозный слайд да, привел как некую формулу СОКа. И вообще, как таковой threat intelligence, его место в этой истории. Есть понятие cyber intelligence, это понятие, складывающееся из управления уязвимостями, управления угрозами и реагирования на инциденты. Если к этому этим процессом добавляем классические процессы по э, управлению событиями, по корреляции, по метрикам и отчетности, мы получаем сок. То есть если вы хотите построить сок и хотите простым языком кому-то объяснить, что это такое, с нашей точки зрения это вот как раз такая вот формула. Для чего вообще все это строится? На самом деле Threat Intelligence очень сильно похож на классическую разведку и есть классической, я не знаю, военной разведки, да, есть э, история с тем, что у нас есть какое-то намерение, мы собираем разведданные, мы выводим их на принимающие решения лицо на командира, он анализирует соответствующие риски, связанные с тем, какие у нас, какая у нас ситуация и что, и что следует предпринять, и действует. То же самое у нас происходит в Threat Intelligence. Мы с вами э, понимаем, какая у нас организация, какой у нас контекст. Исходя из этого контекста, мы собираем данные, анализируем, нормализуем, обогащаем и так далее. Получаем знания. Эти знания выводим на CISO, или на, ну, в зависимости от организации, принимающей, лицо, э, принимающей решение лицо, после чего он анализирует соответствующие риски и принимает какое-то свое решение. То есть это инструмент принятия решений. Хотелось бы здесь подвести некий промежуточный итог. Соответственно, первый момент. Threat Intelligence. Это история с тем, чтобы вы знали, конкретно, какой у вас есть ландшафт-угроз, знали, как на него реагировать, как с этим работать. Второй момент, то, что я сказал, у нас есть нацеленность, как и в обычной разведке, да, нацеленность на принятие решения, на ключевое решение, для чего мы, собственно, и анализируем всю эту, весь этот поток источников. Третий момент – Качество Threat Intelligence напрямую влияет на скорость и качество принятия решений по информационной безопасности. Как пример, реагирование на инциденты. И когда вам нужно обосновать, что Threat Intelligence вообще нужен, это вопрос именно скорости реагирования, и все метрики должны по-хорошему быть завязаны на четвертый пункт другие процессы и ИБ. То есть, по большому счету, мерить эффективность TI нужно через эффективность других процессов, которые от него кормятся. И... Если у вас хороший threat intelligence, вы, соответственно, можете э, быть уверены в том, что будет влияние на процессы тет-респонса, позитивное, естественно. Э, и, наконец, последний момент, который я здесь хотел бы привести, это то, что наличие внутреннего TI -а – это некий такой косвенный признак зрелости сока. Если организация не производит сама индикаторы, если организация сама не э, находит у себя внутри конкретные фиды, и не генерируют их, это означает, что что-то не так с процессом реагирования на инциденты, потому что в нормально выстроенном процессе реагирования фиды должны находиться, они должны быть уникальными, и по большому счету все мы знаем Финсерт именно таким образом и действует сейчас не своими силами, а силами банков, которые выявляют у себя конкретные атаки, и дальше эта по цепочке идет вверх, а потом распыляется на все организации. Почему в итоге... Мало у кого это работает. А на самом деле, из практики это действительно мало у кого работает. И а, мы тоже, как вендор, сейчас а, пилотируя, внедряя свои решения, мы видим, что уровень зрелости, он ранжируется от 0. Я знаю про TI, наверное, нужно. А, расскажите мне, что это и с чем его едят. И вплоть до… Да, окей, у меня есть практическая задача, ко мне поступают там фиды из трех источников, и я хочу… Наверное, как-то э, помощи в его в их развитии на средства э, периметровой защиты и, соответственно, в выявлении, чтобы мне это просто было делать быстрее и проще. Как вы видели до этого, история гораздо более комплексная. И здесь есть несколько моментов, которыми, с которыми сталкивается любая организация, когда пытается сделать это рабочим инструментом. Первый момент – это то, что сложно получать. У нас огромное количество фидов. А у кого-то их три, у кого-то их, там, я не знаю, сотни если э, аналитик, соответственно, анализирует те подборки, которые есть бесплатных фидов, например, э, узко, узкоспециальных. Но каждый из этих фидов, по большому счету, работает в отрыве от других. Нет какого-то единого стандарта, нет нормализации. В каждом фиде у нас есть какие-то свои специфики, и я покажу пару примеров чуть позже, которые не позволяют работать с этим как с полноценным потоком и заставляют нас постоянно спотыкаться о том, что, что вот с этим мне делать. Да, вот я получил, вот что… Как? как? это интерпретировать? Интерпретация также здесь проблема, камень преткновения, потому что даже когда мы получили этот фит, ну, есть у нас какой-то там айог, мы понимаем, что, наверное, надо его заблокировать. С другой стороны, если мы интеллектуально будем к этому подходить, то в большинстве практических кейсов не факт, что все так просто, не факт, что нужно его блокировать, не факт, что он к нам актуален, первый момент, не факт, что а, правильное реагирование на эту угрозу заключается в блокировке, а не в мониторинге, например. И, соответственно, здесь а, целый ряд вопросов, которые также должны исходить из контекста. Контекста не хватает. А, и сложно применять. Соответственно, когда у нас есть большой поток этих данных, мы просто захлебываемся в них и не можем нормально это все привести к какому-то рабочему процессу. Отдельный момент, выделенный здесь большими буквами, да, это сложно оценивать пользу от применения TI. То есть это все еще дорогая игрушка, но я попытался на слайдах перед этим немножечко затронуть момент позиционирования, зачем это нужно и какая польза. Примеры этих самых фидов, они есть вроде как понятные там, читаемым человеком, да, финсертовый фид, там, или, например, какой-то корпоративный у вас, который есть, которым четко рассказывается про угрозу, есть какие-то айоки, в принципе можно с этим работать. Есть другие подобные примеры разного уровня здесь я привел и тактического, и стратегического, то есть когда мы просто получаем аналитику о поведении какой-то группировки, когда мы работаем с машинными данными. Но как раз-таки когда мы работаем с машинными данными, есть фиды с контекстом, тот самый контекст, который дает вам, наверное, платные источники по хорошему должны давать и которые позволяют, ну, хоть как-то понять, в чем дело куда это применять, но, тем не менее, парсить это и форматы, в которых это идет, в OpenAIO, в стиксе, в каком-то еще, здесь все равно не сводятся в одну картинку, потому что там это в одном формате, здесь в другом. Где-то это просто один унылый хэш, и кто-то скажет о том, что, ребят, мне этот фит вообще не нужен, он бесполезен, а может быть, именно этот хэш и есть та самая, самая первая, самая еще не обогащенная и можно сказать сырая, но тем не менее информация, которая поможет вам защититься. И в этом плане, конечно, легко отбрасывать такие фиды, но гораздо лучше да, обогащать их и, соответственно, на них как-то реагировать. Ну, другие примеры. Ответом на это все является простые, простая вещь – это автоматизация. И здесь мы говорим об этом не только как вендор TI, мы говорим об этом просто как практики. Да? То есть, если такой большой поток событий, если у вас заведено, хотя бы несколько источников фидов, без автоматизации вы, в принципе, не сможете нормально с ними работать. Осуществлять нормализацию, осуществлять хранение в единой базе, работать с скрытыми угрозами, когда вы просто перенаправляете поток на тебя платформу. Ускорение процессов ФБ здесь тоже очевидно об этом говорил. И минимизацию ущерба также. У нас, как у вендора, есть определенный подход, и мы не претендуем на то, что это там истинно последняя инстанция, но, тем не менее, это то, как мы видим процесс, TI -а. – это сбор данных, соответственно, нам нужно завести все источники, которые у нас есть по фидам, на одну платформу, чтобы работать с ними в одном окне, в одном месте. После того, как мы их собрали, нам нужно их нормализовать, чтобы все они были приведены к какому-то единому формату, к единой карточке и сегрегировать. Когда у нас Данных недостаточно, а их часто бывает недостаточно. Нам необходимо их обогатить из других источников. И если у нас есть подборка специализированных источников, которые в принципе… Ну, на практике это так и происходит. То есть мы подключаем 2-3 доверенных, мы с ними работаем. После этого у нас еще заведено, там, допустим, пару десятков узкоспециальных, и когда мы видим конкретную угрозу, мы уже, аналитик уже понимает, из какого узкоспециального там фида мне нужно обогатить эту информацию. Потому что есть фиды, которые специализируются там, я не знаю на вирусных атаках, есть, есть фиды, которые специализируются не знаю, на утечках данных и так далее. Соответственно, когда мы говорим про данные, которые у нас собраны, обогащены и превращены в, те, в ту самую информацию, в те самые знания, нам необходимо обнаружить у себя внутри индикаторы, то есть иметь какую-то кнопку, по которой я могу проверить, а у меня в инфраструктуре вообще это есть, и желательно быстро и четко, да? и распространить на средства э, защиты и мониторинга э, конкретные айоки для того, чтобы предотвратить, э, предотвратить инциденты. По сбору, я тут вкратце пробегусь по нашему решению, у нас есть целый ряд э, да, и платных, и бесплатных э, заведенных э, фидов. По контексту есть целый ряд средств а, дополнения контекста, останавливаться также не буду. А, общая идея в том, что вот у вас есть фид, вам нужно дообогатить его информацией и не обязательно из другого фида. Есть целый ряд других а, источников, в которых есть какая-то информация, помогающая вам получить более, а, более релевантные контекстные данные. По обнаружению, кратко остановлюсь на том, что, как правило, это ретроспективный поиск релевантных индикаторов инфраструктуре, и это то, что, кстати, немножко является российской реальностью, в том плане, что западные решения, они, в принципе, больше такой инструмент потоковой ретроспектива, и это ближе вот к нашему сейчас подходу, и здесь… Можно просто завести поток данных из CM, которые уже собраны на TI, и TI будет, платформа будет проверять конкретные IOC, которые есть у нее, на наличии в том потоке логов, которые идут. Там лист DNS сенсора, или слог сообщения заводим и дальше смотрим. Опять же разгружаем здесь CM-систему. А распространение здесь все тоже достаточно просто. да, Та самая кнопочка, по которой мы нажимаем, и на ряд решений, ну, в частности, сейчас там, те, которые приведены на слайде, поддерживаются. Мы нативно через коннектор разливаем айоки. Какие-то из них умеют сами у нас их забирать. Здесь, соответственно, идея в том, чтобы быстро и четко это происходило, без трудозатрат. Общая схема выглядит вот так. Соответственно, есть подсочки данных, есть общая база, в которой это нормализуется, обогащается. Убирается дубликация, распространяется и идет обнаружение. Как начать работу с TI? Вот вы сейчас сегодня, допустим, еще где-то в начале этого пути, несколько советов с нашей стороны. Первый из них самый главный, вам нужно определить, нужно ли это вам в принципе. То есть, если вы не понимаете целеполагание, то, о чем я пытался в первой половине немножечко поговорить, если вы не понимаете целеполагание того, зачем ваша организация и нужен, то лучше за это даже не браться. Получить задачу, получить цель, четкое ее видение у себя в голове или на бумаге, и после этого вы к ней придете. Если это будет хаотичное движение, не знаю, куплю платформу и, и закрою вопрос, наверное, ничего не получится. Вы должны понимать, зачем вам это нужно, как вы будете решать свои задачи, и самое главное, оценивать результаты этих задач. А, платформа нужна. Второй пункт. С нашей точки зрения это может быть enterprise решение, open-source решение, но платформа нужна вручную, это делать в принципе нереально. Количество и качество источников TI – это очень тонкий вопрос, это глубокая аналитика, и с нашей точки зрения она должна проводиться действительно отдельно выделенными компетентными специалистами, внешними, внутренними, и здесь важно, если у вас есть ряд источников, они фолсят, или э, не дают вам полезности, время от времени оценивать эти источники, делать отсечку, на которой вы просто отключаете те, которые вам не нужны, чтобы снизить тот самый поток данных, чтобы вам было проще с ними работать. То есть срез должен быть, там, я не знаю, хотя бы раз в полгода, раз в год э, со статистикой того, какая польза от этого источника. И автоматизирование рутинных операций, я про это проговорил. Э, нужно стараться максимально автоматизировать процесс. Без этого, опять же, успеха не будет. Если нет платных фидов, есть целый ряд а, бесплатных фидов. Финсер доступен всем, все знают. А, есть подборки свободно распространяемых фидов, там, там более 180, фидов, которые я привел здесь. А, соответственно, есть... Ну, вот эта подборка, это подборка моего коллеги, собственно, тоже а, из нашей компании. А, и есть бесплатные, достаточно качественные, это IBM XForce. Элен Волт, бывший. Соответственно, с ними тоже можно работать. Есть open source решение, И, в принципе, если вы хотите только попробовать, если у вас есть какие-то ограничения на старте, это тоже вполне адекватная история. Попробовать open source. Здесь все понятно с точки зрения плюсов-минусов. Я особо касаться не буду enterprise open source решения. То есть вам как минимум нужны разработчики в команде и компетенции. У вас есть комьюнити, поддержка, которая… Ну, ни ничем не гарантированно и так далее, но, но это рабочий инструмент, на котором это все можно построить. Каждому свое. Соответственно, здесь важно четко понимать, почему я использую open source, почему я использую enterprise, какие у меня плюсы и минусы, за что я плачу деньги. Да, и плачу ли я их вообще правильно, потому что, может быть, я плачу гораздо больше людям, которые меня пытаются это поддерживать. OpenCTI также я здесь привел. Это молодой проект, но тем не менее, тоже хотелось бы его выделить. Там заложены достаточно правильные идеи достаточно интересные. И точки развития. Последний слайд. Хотелось бы немножечко наметить, что помимо того, что мы сейчас вроде как на старте зрелости по Threat Intelligence, тем не менее мы сейчас как вендоры видим определенные моменты, которых бы, которым бы хотелось нацеливаться, чтобы говорить о том, что там в России в конкретных компаниях Threat Intelligence уже достиг какого-то зрелого уровня, как вот сейчас с соками уже мы потихонечку на пятый год там вроде приземляемся на историю, которая всем понятна. И здесь первый момент – это унификация, стандартизация. Честно говоря, как в случае с, я не знаю, этими э, разе, э, зарядками, да, то здесь мечты являются мечтами, но хотелось бы, конечно, чтобы э, стандарты были едиными, э, решения были едиными, это максимальное движение шло. К сожалению, со стороны платформ такого нет, там мисс работает со своим, форматом там другие ребята работают со своими и соответственно здесь приходится нам допустим если мы заводим на себя фиды подстраиваться под каждый из форматов данных для того чтобы это все сводить Ну, в принципе это и есть этот value но тем не менее хотелось бы верить что движение в эту сторону будет дальше автоматизация Ну, здесь я про это говорил то есть это движение в сторону того чтобы все понимали что процесс надо автоматизировать Развитие культуры, обмена э, подходами и комьюнити в целом. Э, у нас сегодня не так много, как я уже упоминал, выстроенных процессов, организаций, в которых это зрело. И очень хотелось бы, вот на, допустим, даже на этой площадке сказать о том, что, ребята, давайте создавать какой то российской комьюнити, давайте обмениваться опытом, обмениваться подходами, для того, чтобы взаимообогащать друг друга, для того, чтобы совместно работать, а не по отдельности. Да? И, наконец, последний момент здесь – это… Локальные источники TI. Хотелось бы, чтобы каждая организация понимала, что она есть локальный источник TI. Есть централизация этих знаний в отраслевых центрах, государственных, коммерческих. Финсер, например, гособка будет скоро. Соответственно, вот те четыре пункта, которые хотелось бы как вектор развития, как такой позитивный тренд на восхождение задать в конце. Спасибо.